аля, алейкум, Дорогие братья, сестры, друзья, зрители, мы пережили очередное 23 февраля, день, когда россияне праздновали День Защитника Отечества, а чеченцы и ингуши вспоминали своих отцов, матерей, дедов, бабушек, погибших, в страшном акте геноцида, устроенном а, советской властью в 20 веке. Величайшая трагедия этого века, которая, к сожалению, постигла наш, наши народы. А, трагедия, которая... Преступление, ставшая для нас трагедией, унесшее жизни третьей, как минимум третий, всех, а, всех наших, двух, двух наших народов, и оставившую великую рану на, в душах и на сердцах наших выживших тогда людей. К сожалению, мы сегодня не можем как надо, как того бы следовало вспоминать, отмечать как-то это, этот день. Отмечать, я имею в виду, в плане, в плане траура, да, вспоминая ушедших наших отцов и, к сожалению, мы не имеем такой возможности, мы находимся на чужбине, мы делаем то, что в наших силах, мы где-то публикуем, где-то кому-то что-то пересылаем, это то, то, то, что мы можем, как минимум мы должны стараться сделать так, чтобы следующие наши поколения знали об этой трагической дате, об этом преступлении, совершенном в отношении нашего, наших народов, и, и делать так, чтобы мы сами этого тоже не забывали. Это то, что у нас в, в наших народах называется Тезет, то есть похороны. Это вот такой день, это, это наш Тезет. Это, это непростая не какая-то дата, когда умер там один человек, два. Это треть нашего народа погибла. Остальная часть пережила просто страшные муки. Это был, было великое потрясение для наших народов. До сих пор в Чечне... Нельзя было как-то вспоминать ушедших, говорить об этой трагической дате. Из-за это у нас пострадал Руслан Кутаев, который осмелился тогда собрать этот круглый стол, некую конференцию и заявить, что... Наши, наши, народ, наши народы не несут никакой ответственности за то, что произошло, что это целиком и полностью на совести советской власти, той самой империи, преемницей которой сейчас является Россия. Это именно преступление. За это Руслану Кутаеву тогда подбросили наркотики, его осудили. Почему это было сделано? Потому что Рамзан Кадыров официально тогда запретил как-то горевать. В этот день вспоминать наших а, ушедших. И в этот день нужно было праздновать. Так как это государственный праздник в России. Кадыров тогда даже делал вот такие очень кощунственные заявления. 23 февраля, хотя мы сегодня празднуем, мы должны праздновать. У нас, мы живем в правом государстве России. Это выбор нашего народа. И все равно мы говорим... И заявляем всем, это были наши ошибки, ошибки нашего народа и выселение, и Это были наши ошибки, говорит Кадыров, и то, что нас выселили, и войны, которые у нас были. То есть ответственность он возлагал на нас, на наш народ, а не на Советский Союз, не на империю, которая нас тогда колонизировала и решила таким образом наказать весь народ. Кадыров говорил, публично говорил о том, что мы не можем осуждать эту империю, мы теперь должны возлагать эту ответственность на себя и, и праздновать в этот день. Руслан Кутая тогда осмелился этому воспротивиться и за это очень серьезно был наказан, его посадили, отсидел 4 года, сейчас, вала Аллаху, находится на свободе. И вот в прошлом, по-моему, году вдруг в Чечне снова разрешили в этот в эту э, прискорбную для нас дату вспоминать ушедших и, и как бы и праздновать одновременно. Но уже какие-то официальные мероприятия появились, где э, государственные чиновники, российские, чеченского происхождения, они э, что-то об этом говорили, какие-то соболезнования выражали и прочее. И вот э, это 23 февраля тоже не стало исключением, э, Магомед Даутов, председатель Кадыровского парламента, выступил на мероприятии. Они сейчас перенесли, у нас был мемориальный комплекс, который был создан при Дудаеве. Это был как раз мемориальный комплекс в память жертв депортации. Его тогда недавно, при Кадыровской власти, его оттуда перенесли, какие-то там в общем, сделали какую-то кашу, оттуда какие-то могильные плиты в перемешку с какими-то кадыровскими погибшими их там сотрудниками. Вместе это все поставили на площади перед мечетью. И в этот день они как-то, в общем, всех вспоминают по их логике. И вот у этого мемориального комплекса 23 февраля в этом году собрались, значит, кадыровцы. Но без самого Кадырова. Сам Кадыров находился с очень срочным визитом, с командировкой в Дубае в это время. Поэтому он не смог присутствовать на траурном мероприятии, и он отправил э, послание. Послание, которое зачитал Магомед Даудов. Давайте послушаем. Начиная мероприятие, председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов зачитал обращение Рамзана Кадырова к народу. Уважаемые соотечественники, сегодня одна из самых печальных и трагических дат в истории чеченцев и ингушей. 77 лет назад, по приказу проклятого всеми народами Иосифа Сталина, наши народы стали жертвами воющего бесчеловечного преступления, массовой высылки в Сибирь и Казахстан. Мы всегда будем помнить о жертвах той ужасной трагедии и будем молить Всевышнего Аллаха о лучшей доле для всех павших от сталинского произвола. Дал дал ждал азвудуаль. Я, говорит, вспоминаю погибших, Кадыров говорит в своем послании, я вспоминаю погибших и молю Всевышнего, говорит, о, о, о нашем будущем, да, о процветании и так далее. И самое, что циничное и удивительное в этом деле, это то, как в это время, в это самое время, 23 февраля, Кадыров молил, оказывается, Всевышнего, и как он вспоминал тогда усопших. Вот, например, кадры из Дубая. Здесь Стас Михайлов поет песню для Кадырова. Ну, Из-за того, что там музыка, я значит, убрал звук, я поэтому спою вам то, что значит, здесь поет Стас Михайлов. «Лишь для тебя рассветы и туманы, для тебя моря и океаны, для тебя восточные поляны, лишь для тебя» поет здесь Стас Михайлов. Вот таким вот образом Кадыров в это же самое время, пока Стас Михайлов поет эту свою знаменитую песню, Катыров в это самое время, видимо, молит Всевышнего о благополучии для нашего народа и вспоминает а, наших ушедших. Если вы, как и я, подумали, что нет, наверное, это ну, не 23-го точно он это делает. Может быть, это за, за несколько дней до этого было. Навряд ли он стал бы 23-го вот так веселиться. Самое удивительное, что я тоже думал так, как вы. Я тоже не мог предположить, я не думал, я знал, что он как бы абсолютно человек отрешенный от наших проблем, он абсолютно не отождествляет себя с нашим народом, он абсолютно не, не печалится 23 февраля. Скорее всего, его, его отцы уже тогда были НКВДшниками, и их вряд ли постигла то, что постигла наш народ, хотя его отец был рожден в Казахстане, в ссылке, как считается, да? но я думаю, что там все не так просто, с тех пор еще ребята работают. Поэтому я, я понимаю, что он ему абсолютно плевать на нас, на всех, на нашей трагедии. Но я думал, что в принципе он хотя бы для какой-то видимости вот так веселиться 23-го он не будет. Вы не представляете, как я ошибался? Дело в том, что его-то выдали. Вот эти вот фотографии, сам Стас Михайлов, видите, выложил у себя в Инстаграм, это его страница. И вот эта вот некая гусарыня э, и, и водка, я не знаю, кто она, она вместе с, с Кадыровым тоже была на этом мероприятии, для них пел Стас Михайлов. И они все, они оба значит, выложили эту публикацию 23 февраля, и, и здесь прям конкретно, допустим, Стас Михайлов пишет, что отметили 23 февраля с героем России Рамзаном Ахматовичем. Особенный вечер сегодня, говорит Гусариня, 23 февраля, с праздником, дорогие мужчины. Они отмечают, вы понимаете, в это самое время, когда Кадыров отправляет э, это послание письменное, чтобы Даудов его зачитал нам. Нашему народу всему, да, как, как, как он переживает, как он там молится Всевышнему за нас, потому что ну, уважительная причина, он не может присутствовать, он должен был как бы быть с нами в этот, в этот момент. Он, он не может, он находится в командировке. Поэтому он написал а, это послание и подразумевается, что он, будучи там, он скорбит, ему не до веселья. Но в это же самое время он отмечает 23 февраля вместе с Тимати, Стасом Михайловым вот этой вот гусары. И еще э, целым рядом лиц. Это очень хорошо демонстрирует то, как, как они вообще к нам относятся, насколько Кадыров, его род, вот, этот, вот эта его фамилия, насколько они вообще причастны к нашему народу, насколько им э, есть до этого дела, до наших трагедий, до наших радостей и, и прочего. Циничность просто зашкаливает. На, на мой взгляд, хотя бы нужно было иметь немного стыда, чтобы хотя бы для видимости не гулять в этот день, хотя бы имитировать какую-то озабоченность тем, что произошло. Но нет. Ведь вы понимаете, что он сделал? Это Представьте себе вот аналогию, что у нас, допустим, умер там дома, мы находимся где-то по срочному делу, например, не можем вернуться, а у нас дома умер отец, мать, там, братья, вся семья умерла. Огромная трагедия у нас дома, и там у нас похороны, вот это, тезет. И, и в это время, потому из-за того, что мы не можем там находиться, у нас какая-то очень уважительная причина, нет, может, документов там, не можем, в общем, попасть домой. И мы посылаем некое послание, видео, аудио, письменное, посылаем, чтобы там это было озвучено, что я здесь... Я не могу сейчас с вами там находиться, но я вместе с вами, я здесь скорблю, я, я опечален, я переживаю. Мы отправляем вот такое вот послание, а в это самое время мы со Стасом Михайловым поем песни, танцуем и развлекаемся. Вы представляете, насколько это цинизм, это насколько надо просто быть бесстыжим, мерзавцем, чтобы так себя повести.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 Бед непосредственно от так называемого ваххабизма у нас никогда не было. Если даже прибегнуть к их толкованию того, что произошло, то так называемый пресловутый ваххабизм, они на него возлагают ответственность за начало войны, что якобы они спровоцировали эту войну.